Индекс страха и жадности находится на отметке экстремальный страх. Индикатор показывает 22 значения. Тепловая карта криптовалют показывает разнонаправленную динамику, но в большей степени идет прирост. Обратите внимание... Индикаторы по главной криптовалюте показывают по-прежнему зону продаж. Индекс альтсезона показывает отметку 96, по-прежнему зашкаливает альтсезон, сейчас альты в большей степени доминируют на рынке. Также обратите внимание, что за последние 24 часа у нас было ликвидировано 47 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 192 миллиона долларов США. И в основном потери несут шортовые позиции, есть некоторая незначительная разнонаправленность. Также давайте посмотрим, что у нас по соотношению коротких и длинных позиций за последние сутки. У нас доминируют сейчас лонговые позиции, но доминация незначительная, 50,29%. Сразу хочу обратить внимание, что у нас сейчас по доминации биткоина. Традиционно давайте начнем с нее. Она у нас продолжает снижение сейчас. Обратите внимание на дневной таймфрейм. Мы сейчас снижаемся. Более того, дополнительно у нас продолжает подрисовываться манипуляция. И если мы посмотрим на график, это пятый крест я уже неоднократно говорил о том что после пятого креста вероятнее всего должен быть отскок по крайней мере очень часто это происходит иногда бывает 6 но это очень редко пока что мы двигаемся в активном красном money flow есть глобальная Перепроданность по стахастическому RSI применима к этому индексному показателю. И волна цены среднеизвешенной объемом желтая волна Viva продолжает формироваться внизу, поэтому попытка выйти сейчас в верхние значения у нас в любом случае состоится. Мы должны завершить эту динамику. Пока что я думаю, нисходящее движение будет продолжаться. То же самое нам подрисовывает кок. Есть у нас еще задел для того, чтобы опуститься немножко ниже по доминации. Также сразу давайте посмотрим на индекс доллара США. Мы продолжаем рост, было некоторое коррекционное снижение я по-прежнему сохраняю свое мнение о том, что мы можем потрогать отметочку 112. Сейчас очень много инвесторов предпочитают держать кэш, ожидая все-таки капитуляции по рынкам, как по фондовому, так и по криптовалютному, для того, чтобы откупиться на хорошей просадке. Давайте посмотрим, что у нас показывает экономический календарь, на что стоит обратить внимание. На этой неделе у нас 8 числа будет выступление главы Федеральной резервной системы Пауэлла. Я думаю, что это одно из наиважнейших сейчас событий, которые будет на этой неделе, и от этого будет зависеть движение рынка но перед этим у нас будет публикация бежевой книги я уже неоднократно об этом говорил в предыдущих обзорах и те кто на канале давно все знают что когда публикуется этот отчет о экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов сша то как правило рынок после этого двигается вниз также стоит обратить внимание что у нас еще и в ближайшее время Должны быть данные по инфляции за август Давайте посмотрим следующую неделю И это было, если я не ошибаюсь, да, 13 числа у нас выйдет индекс потребительских цен за август Это тоже будет очень сильно влиять на рынок И если данные будут негативные, рынок продолжит нисходящую динамику А сейчас мы можем с вами наблюдать, что мы очень хорошо отскакиваем Давайте сразу графику биткоина Обратите внимание, дневной таймфрейм нам подсвечивает покупку. Сейчас мы вроде бы должны двигаться вверх, но у меня есть большие сомнения о том, что это движение будет полноценным, потому что очень большая слабость на рынке. Сейчас идут публикации данных последнего отчета Glass Note. Те, кто на канале давно знают, что Telegram обязательно стоит подписываться, потому что там публикуются чарты внутрисетевой активности. И если мы с вами посмотрим на последние данные по этому Анализу, то мы с вами можем сделать вывод о том, что аналитики Glassnode по-прежнему считают, что у нас идет продолжающийся процесс формирования дна. В первую очередь сейчас, по мнению Glassnode, глобальный медвежий рынок остается в силе, продолжает удерживаться диапазон в районе 20 тысяч предыдущий all-time high. Каждый период роста, небольшого роста, используется сейчас для того, чтобы фиксировать свои позиции либо с небольшим убытком, либо в безубыток. Также есть мнение о том, что рынок по-прежнему на в руках убежденных ходлеров которые сейчас достаточно стрессоустойчивые и продолжают удерживать свои позиции при этом у нас появилась когорта краткосрочных держателей которая сейчас очень хорошо откупилась в ценовом диапазоне в районе 20 тысяч долларов у некоторых из них уже сформировался небольшой убыток потому что мы опустились ниже этой отметки и сейчас либо будут фиксирование позиций, либо если рынок продолжит двигаться вниз то конечно же когорта краткосрочных держателей начнет капитулировать также хочу обратить ваше внимание внимание на логарифмический чарт, график логарифмы. Мы часто с вами его смотрим. И обратите внимание, в предыдущие периоды мы всего лишь однажды выходили за нижнюю границу этой кривой. И это происходило в корона дам в марте 2020 года. Сейчас мы очень низко ушли по этому индикатору. Обратите внимание, также у нас и внизу видно, что мы в глубочайшей просадке находимся. Поэтому в ближайшее время я все-таки ожидаю, что даже если мы уйдем чуть-чуть глубже, этот индикатор показывает глобальный масштаб то отскок к нижней границе в любом случае у нас должен будет состояться Потому что такая глобальная перепроданность по данным этого индикатора у нас впервые Хотя многие другие индикаторы показывают, что мы находимся в пределах той самой медвежьей динамики, которая была в предыдущих рынках Например, мы находимся ниже цены реализации и цена реализации может удерживаться вот в таком нисходящем положении достаточно долгий период времени порядка 180 дней это можно видеть по данным индикатора bitcoin price это модель биткоина я неоднократно ее показывал и в предыдущем обзоре тоже и мы видим сейчас если включим реализованную стоимость это оранжевая кривая на графике если посмотреть внимательно цена вновь ушла под эту кривую и сейчас формируется там но также если мы посмотрим на два других индикатора я тоже об этих индикаторах периодически в своих обзорах говорю это экспериментальный индикатор cvdd от виливу и это Индикатор дельта цены от Дэвида Пьюэлла. И обратите внимание, мы никогда не спускались ниже этих кривых. И если посмотреть внимательно, то мы видим, что когда эти кривые между собой пересекались, после этого следовал рост Сейчас было пересечение, был небольшой сейчас локальный рост Он и сейчас продолжается, но в большей степени я ожидаю, что нам скорее всего придется все-таки потрогать нижнюю границу То есть потрогать эти кривые, так же как это было, например, в 2019 году Так же как это было, например, в 2011 году После того, как мы касались кривых в том числе и это происходило в 2015 году Сразу же начиналось какой-то период накопления либо моментальный v-образный рост и я по-прежнему ожидаю что цена 15 16 для нас является ключевой посмотрите внимательно на график цены и мы с вами видим что здесь если внимательно присмотреться то эта цена на ней консолидируется две направляющие пунктирные трендовые. если мы сейчас проваливаем цену в 19 370 примерно здесь пунктирная трендовая и здесь же предыдущий all-time high зона 19 666 то мы с вами опускаемся на отметку 18 300 которая должна будет нас удерживать а далее у нас идет 17 600 уровень и дальше мы падаем на отметку 16200 и 14 850 глобальная фиба то есть вот эта вот самая зона от 14 до 16 является ключевой зоной удержания по индикаторам внутрисетевой активности а также гибридным индикатором те типа дельта цены которые ранее не никогда не были пробиты биткоином. Если мы с вами еще раз внимательно посмотрим на график, то вот этот локальный рост сейчас, он обусловлен в принципе усталостью рынка, усталостью инвесторов и, как я уже сказал, по данным аналитиков Glassnode у нас сейчас откупаются краткосрочные держатели. Если долгосрочные по-прежнему удерживают позицию, то когорта краткосрочных держателей появилась на рынке. И они откупают как раз таки эту зону. Поэтому в любом случае ожидать того, что мы сейчас сразу же полетим, я бы не стал. Мы видим, что достаточно Большая слабость, видно на графике, видно по индикатору Cypher B. Мы по-прежнему формируем красный денежный поток. Волна моментума хоть и находится внизу, но у нас цена средневзвешенной объемом. Желтая волна VWAP находится в верхних значениях, не пуская цену двигаться и прирастать. Поэтому волна моментума должна уйти в загиб. И также индикатор COG показывает нам красное значение. То, что мы можем уйти вниз на ближайшие уровни Fibonacci по данному индикатору. Если мы посмотрим на младшие часы, например, на 6-часовой таймфрейм, то мы с вами можем видеть, что локальный рост действительно есть, но он очень сильно ослабевает, нам необходимо наблюдать сейчас за ценой. Вчерашний день был гораздо интереснее, чем сегодняшний максимальные значения были выше, но стоит также учитывать, что мы смотрим график биткоина, а сейчас у нас альт сезоны. Обратите внимание, когда биткоин находится в таком узком диапазоне и медленно прирастает, то некоторые альты в это время дают 5-6% процентов и даже больше. Это связано с тем, что сейчас большинство инвесторов предпочитают инвестировать в альткоины, плюс идет достаточно хорошее накопление по эфиру, потому что инвесторы ожидают на 13-15 сентября hard форк главному альткоину если мы посмотрим с вами на интрадей стратегии на двухчасовой таймфрейм то мы с вами видим что у нас есть попытка выхода зеленого money flow в верхние значения и скорее всего это может произойти если это произойдет мы попытаемся прирасти чуть чуть повыше и даже попытаться отметку 2500 все-таки достать но в любом случае мы очень слабый цена средневзвешенный объемом тоже наверху Вивап не пускает это движение развиваться хотя у нас арсай и классические стахастические показывают нам движение вверх в любом случае я думаю что такого резкого движения по биткоину не будет и все-таки отметка в 20 тысяч долларов сейчас является ключевой максимум мы можем достать до 20 200, 20 150 пока что в этом ценовом движении я вижу именно такую динамику на этом наверное все вот такой короткий обзор на сегодня всем хорошей продолжающейся недели с вами был гоша канал индекс рейд и до новых встреч